Екатерина Яровая любить тебя, любить тебя, как будто в прорубь нырнуть, и весело и страшно, любить тебя не больше проку, чем день сегодня ждать вчерашний, любить тебя, как ветер в поле ловить, вот так же бесполезно, любить тебя, железной воле себя вручить, скале отвесной тебя любить, других забыть, что в жизни лучше этой доли, и от тебя тайком от боли, от вечной боли волком выть. тебя любить в пустыне воду глотать, не утоляя жажды, и прихоти твоей в году отброшенную стать однажды, тебя любить, как в море плыть, где хлещет волнами на отмаш, воистину тебя любить непозволительная роскошь, тебя любить, так путь опасен, как по горам ползти скользя, но Боже мой! Так прекрасен, что не любить тебя нельзя.